Когда время придет, у тебя будут силы для того, чтобы поступить правильно. Сегодня погибли ваши люди. Этот мир ничего не ведает о любви. Когда умножится грех, станет преизобиловать благодать. Это не... Павел антииудейский это а христианство антипавлова. Она взяла Павла и применила к нему теорию замещения. Вместо Шауля родился Павел. В последнее время особенно как-то на меня обрушился поток страждущих по Павлу с разных сторон. Я бы хотел начать наш разговор об отношении к Павлу и его учению.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 что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие писания. Первое мнение сказать, что Павел пишет, очень непонятно. Ну и читая Павла, с этим трудно не согласиться. Павел писал то, что писал. Его послания разные, честные совершенно люди, трактуют десятью разными способами, потому что Павел оставляет место для толкования. Второй вариант можно предположить, о чем Петр говорит, что Павел пишет вещи, которые, как еще говорит, кто умеет вместить, да вместить. Не в смысле понятия формулировок, а в смысле, что он пишет невероятное. Ведь для времени Петра, для тех времен, вообще само обращение Всевышнего к язычникам, общение Всевышнего с язычниками, это невероятно, это чудесно. И Павел говорит какие-то удивительные вещи, какие-то, ну, например, представь себе, как бы пришел к ним кто-то и стал рассказывать бы анатомию клетки. И стал бы говорить о рибосомах, митохондриях и так далее. Даже если бы он говорил очень понятным языком, это было бы по тем временам превыше всякого ума. Просто потому, что люди не мыслили на таком уровне. Да? Или там стал бы рассказывать об устройстве атома. Возможно, что Павел говорит. Как бы невероятные вещи, по мнению Петра. А в чем суть невероятных вещей? В том, что вот это долгое отсутствие откровения Всевышнего у язычников – это его долготерпение. То есть раскрывать такое качество Бога – это удивительно. По тем временам вот это как бы прорыв, как говорящая лягушка или там. Вот сейчас недавно ученые делали опыт, а у них касатка заговорила. Вот это чудесно, смотришь на касатку, которая пытается сказать какие-то слова и не вмещается в сознание. Это, вдруг это поддел. Но, тем не менее, вот касатка говорит, и это э, то, э, возможно, то, что имеет в виду Петр. И тогда, тогда можно понять, сам Павел, вот э, пишет сам Павел, что его учения понимают неправильно. Как его понимают? Его понимают по принципу, давайте больше граждан, чтобы нас больше порастили. У меня ощущение такое, что послание Павла до сих пор не поняты большей частью э, христианского мессианского мира. И, наверное, это неудивительно, потому что э, большинство сегодняшних мессианских евреев научены христианскому учению, во многом э, сформированному еще на заре э, христианства отцами церкви, с их теорией замещения Израиля церковью и краеугольным камнем, этого измышления является как раз Писание Павла, как мне представляется. Ты мог, ну, бы, конечно. Ты, ты мог бы вкратце представить свой бэкгрант. Я понимаю, что ты немножко вдруг из другой э, среды исходишь, и мне представляется это важно. У меня есть провинская смеха. То есть я учился в Ешиве, учился на, на Равина, на Даяна. Потом Даяна ⁇ это чуть выше Равина. Это Равин, который уже имеет право судить. И, разумеется, как бы мой бэкграунд, как так сказать, телефон, похож на бэкграунд Павла. То есть я пришел с той же среды. Почему это важно? Потому что человек э, говорит той терминологией, которой он научен. Павел говорил про вещи новые для христиан. А применял он при этом знакомую еврейскую терминологию. Когда же христиане не поняли эту терминологию, они подставили свое значение к этому. Павел говорил, объяснял людям совершенно-совершенно новые вещи. Ему приходилось или придумывать новые слова, или давать словам какие-то новые оценки. Вот по себе я могу сказать, что когда говоришь, например, я в разговоре, там, в уроке, в проповеди могу сказать слово «медраж», например. И для меня оно понятно, и вот оно тебе понятно. А когда переводчик меня переводит, он останавливается и объясняет, что такое метраж. У Павла не было, кто объяснит. Павел писал какие-то вещи, и писал, конечно, по вдохновению Святого Духа, но писал так, как он мог, Дух говорил, через Павла. И поэтому какие-то вещи были неправильно поняты. Он всю жизнь отбивался от этих обвинений. Но, видимо, до сих пор так и не отбился. Алекс, дело как раз в том, что и, и, ведь и во времена Павла у него были проблемы. У него были проблемы в среде мессианских евреев. Мы читаем это из «Деяний», ясно? Да, конечно. И из Галабии читаем, и из Римлян читаем. Почему такое происходило? Представь себе, вот мы сегодня читаем, скажем, послание Павла к римлянам. И сегодня не только ты можешь открыть и там тщательно его изучить, 10 раз перечитать, если нужно, открыть два-три перевода, и если нужно, открыть еще с полтора десятка комментариев, если уж хочется копнуть. Что было во времена Павла? Куча безграмотного народа, которые сидели в Риме, не все умели читать и писать. Всевозможные сапожники, кожевники и так далее. Люди неграмотные, грамотностью в Риме было не шибко-то. И вот приходил человек вообще ну, и говорил... Это я, там, почтальон Титус, я принес вам письмо от вашего Павла. И он э, зачитывал это письмо в собрании. Теперь представь себе, что ты сидишь в собрании, в Риме, и тебе на слух, на, на, на, на слух зачитывают 16 глав послания к Ремену. При этом у тебя нет академического образования, да тут и с академическим образованием-то не сильно. И дальше уносят, потому что купить книжку это дорого стоит. Ее унесли. Ты не можешь перечитать, посмотреть, что он там написал. Где-то женщины кричали, где-то дети шумели, тебе не дали слушать. В итоге ты понял так, как ты понял. И пошел э, дальше пересказывать э, еврею, соседу, ты же евангелист, ты пошел еврею, соседу пересказывать, что у тебя на проповеди говорили. А Павел, наверное, за голову хватался. Вот он в послании к римлянам говорит, как некоторые говорят, что я учу. То есть... Люди ходили и пересказывали то, что поняли, а понимали они с сгульки нос часто. из этого рождалось такое мнение о Павле. Это первое. Второе. Ведь на самом деле Павел в каком смысле первопроходится? Он пришел к язычникам. Нужно ли язычникам соблюдать закон? Ведь ли закон нужно соблюдать? Что нужно соблюдать, что не нужно? Это все очень сложные вопросы, они поныне открыты. Павел писал то, что писал. Поэтому я думаю, что, опять-таки, если у нас с тобой сегодня ответ на вопрос, должны ли язычники соблюдать вот всю-всю тору, должны ли, скажем, они обрезываться. Вот собор решил, что нет. Павел ходил по местам и смотрел, и говорил: опа, а тут в Галатах обрезываются, в Галатах решили сделать то, решили сделать все. Вот мне человек говорит, я стал там субботу соблюдать, почему, я спрашиваю. Он мне отвечает, ну, хочется быть э, крутым, как еврей. Вот. Понятно же, что с таким мотивом э, нельзя соблюдать субботу. Алекс, ты говорил о э, общинах вне Израиля, вне Рецисраэль, э, да. скажем, римских, и галатских и прочих. Но, как я понимаю, проблемы у Павла были и в наших Палестинах в том числе. Помнишь, Яков говорит ему, смотри, Павел, сколько, много тысяч учеников, и все они ревнители закона, а тебе не слышали, что ты учишь иудеев не обрезываться. Они слышали, потому что люди, не други Павла, они... Ну, вот, вот, вот, вот, вот ведь какая ситуация. Все, все, вот помнишь, Ешел говорит, что фарисеи обходят, проходят кучу расстояний чтобы обратить одного, чтобы ради одного да. язычника. Что происходило? То есть фарисеи и так далее, было модно приходить где-то набирать себе язычников. И их привозили в, в Израиль. И часто используют как рабов, как домашнюю прислугу, как людей второго сорта. То есть, ты, я тебя учу, а ты на меня пашешь. Второй вариант, ну, как говорил один пастор, заведи себе овец и стриги. Вот. То есть, ну, денежка. И третий вариант, просто банально власть, влияние, авторитет, ну, хочется быть самым ученым. Поэтому э, это порождало массу сплетен, массу наговоров на Павла. В данном случае просто наговор, и, и ведь Яков тоже понимает, что это наговор. То есть, он говорит: а тебе они слышали, ходят такие слухи, но ты же сейчас докажешь, что это не так. Это не лицемерие. То есть, Павел действительно не так учил. Вот если посмотреть э, на вот, римлян, вот я сейчас сделал ну, беседу по римлянам, Павел говорит не только обрезание, но и вера. Не только закон, но и вера. То есть Павел говорит о том, что э, пустое формальное соблюдение, оно не имеет смысла. Например, есть сегодня люди, вот, в, например, в религиозных кварталах, таких как Мешариим или Вишиви Поневиш. Вот я разговаривал с человеком, он учится в Вишиви -виш. Это в Бнебраке Ашкинацкая ишива, одна из самых крутых ишив, считается в стране. Ну и в мире, разумеется. И вот он мне говорит, на самом деле, он мне сказал, я атеист. Я вообще атеист, вообще не верю в Бога. Но я уже привык в этой среде. Я здесь легко женюсь, я здесь ляжу детей. Мне не надо в армию идти, у меня обеспеченное будущее. Я буду этим заниматься. И ну что тут поделаешь? Это вот так человеку удобно жить. А сколько людей, ну, может, ты помнишь, да, при советской власти э, делали себя коммунистами, идейными, и э, тоже, в общем-то, встраивались в эту систему, не веря в нее, но потому что так удобно. И Павел говорит о том, что таких людей развилось слишком много, это хороший заработок. И поэтому Павел э, говорит, о, э, у, пытается уберечь язычников. От того, что они начнут думать, что заповеди делают их круче или спасают их, и тем самым будут пренебрегать жертвой Иешуа. И как он говорит, если вы обрезываетесь, то нету воспользовав Христе. Что это значит? Что если человек думает, что он очистится обрезанием, он отвергает очищение через Иешуа. Вот о чем тут речь. То есть Павел не, не против обрезания, а против обрезания как средство достижения чистоты, праведности и так далее. То есть э, есть два направления в иудаизме. Одно говорит: сначала ты соблюдай заповеди, начни соблюдать, а потом э, придешь лишьма, придешь к праведности, чтобы соблюдать их в имя небес. А Павел говорит: сначала вера, потом соблюдение. Заповеди это плод веры, а не причина веры. Вот, собственно говоря, основной спор Павел с другими течениями в иудаизме. Потому что и это было в иудаизме. То есть Павел просто представляет одну линию, спорит с другой линией, и всем все понятно. Вот представь себе, я собрался к тебе в гости. Ну, я хочу к тебе приехать, скажем, денек, у тебя два пожить. И ты меня спрашиваешь, Алекс, что ты кушаешь? Я тебе скажу, Эфраим, все, что да, что и кушаю. И я пришел к тебе, а ты мне даешь дождевый червей или опилки и говоришь, ну, Алекс, ты же вот сказал, что что дам. Да? То есть, когда мы говорим, что дашь, мы подразумеваем, что ты мне дашь ну, нормальную кошерную пищу. Это даже не вопрос. То есть, когда я говорю, ты мне дашь... я буду слушать, что ты мне дашь, я не имею в виду, что ты даже в мысли не приходишь, что ты мне дашь там бекон вот или ты. свиной стейк. Ты же не дашь? Правильно? Вот. Не дам. А -а вот. То есть, Павел тоже, когда он говорит, что что-то не нужно, например, там, все, что продается на торгу, ешьте. Это значит, что? Давай не будем дату проверять, свежее или мясо не будем проверять. Что иметь в виду Павел? Вот ты пришел в мясную лавку, а вот ты, ты же отличишь, скажем, свинину от барана. Да. Даже, то есть, тут не надо исследовать, то есть, не в лабораторию надо сдавать ничего, это же не колбаса. Ты смотришь, говоришь, вот это мясо свиньи, вот это баранина, вот это говядина, а вот это заяц. И это достаточно легко отличить. Но понимает его как то, что, например, Мар говорит, да, пришел. Тем самым разрешил все виды пищи. Что имеется в виду? Разрешил есть, и с немытыми руками тоже. Все виды приема пищи разрешил. Не то чтобы разрешил все, что попало есть. На каком основании? Но Люди, которые не жили в еврейской среде, которые не понимают, о чем идет речь, они э, и извращают это, потому что для них не, нет вот этого врожденного чувства, например, что э, как бы, какие-то этические заповеди им понятны, там, не изменяй, не проводиствуй. Не воруй, не засвидетельствуй. А вот не ешь свинину, они говорят, ну разве Богу не все равно, что мы едим? Ну, как бы, если бы было все равно, он бы не говорил, что нам кушать. Мне кажется, собственно, все вот это манипулирование посланиями Павла как раз и ставит целью обесценить то, что было сказано в э, так называемом Ветхом Завете. То есть то, что было, Конечно. это все э, злой, э, э, узко национальный да. Бог, а теперь у нас есть благодать, у а нас нет... Теперь, теперь вот в определенный момент Бог покаялся, а. родился свыше, родился свыше, и он, как прощеран Печкин, сказал, это почему я такой вредный был в Ветхом Завете? Потому что у меня сына не было. Вот. А теперь у меня есть сын, и я вот теперь буду добрый. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. Ну, это такой образ, а Бог-то говорит, что он всегда и во веки тот же. Не то, что он подобрел вдруг. Скажи мне, Алекс, ты сразу воспринял Павла таким образом, каким ты его воспринимаешь сейчас? Или у тебя была история отношений, и история вопросов к нему? О, куча было вопросов. Потому что... Когда его открываешь и читаешь, ведь дело в том, что я сначала читал Павла в переводе. Павел уже переведен так, что это вызывает возмущение. Когда ты обращаешься к греческому тексту, вот возьми, например, ты помнишь стих, кто соблюдает дни для Бога, соблюдает, а кто не соблюдает, для Бога не соблюдает. Вот это место, помнишь, да? Вот ты знаешь, что в оригинальном тексте вот, второй половины нету. Кто не соблюдает, для Бога не соблюдает. Не, то есть, не, не проверял. Ну, вот если проверишь, то нет. То есть, а, а это важно. Да? То есть Павел говорит, э, хорошо, кто не ворует, тот, ну, так можно понять, тот для Бога не ворует, а кто ворует, тот для Бога ворует. Э, э, но, но на самом деле Павел этого не говорил. И вот какие-то вставочки, добавочки туда-сюда, и в итоге получилось. То, что получилось переводчики не могли понять что собственно говоря павел имеет в виду но как быть со словами вера благочестие праведность оправдание ведь это еврейские юридические термины без того чтобы понимать их невозможно понять текст вот представь себе попал ты вот скажем в казахстан 150 летней давности и там сидит человек и играет на добре. Играет на дамбре. И вот э, как бы попробуй э, объяснить ему э, нотную грамоту. Вообще, в принципе, там вот, э, семь нот, октавы и так далее. Он, с одной стороны, играет, он как-то э, как имеет откровение о музыке. Вот как Павел говорит, язычники наблюдали мир. И они э, знали, имели представление о мире. Да? Но, э, но как бы он, человек, который даже неплохо играет на добре, может не знать, что такое сб Ну, не знает он. Имеет право. И, имеет право. Но попробуй ему объяснить. То есть для того, чтобы объяснить ему, он, во-первых, у него возникает вопрос: а зачем оно мне все? Я же вот играю и играю. И как бы тебе не нравится, как играю. Ну, и вот, как бы Павел пытался объяснить. Нотный строй людям, которые к этому никакого отношения не имеют. Он пытался, но ну, он перво проходит, он совершенно новые термины пытался объяснить людям. Что-то получалось, что-то не получалось, но проблема в том, что Павел умер, а дело его осталось жить, и его стали толковать, как стали толковать. А Со временем и сам язык стал уже непонятен, то есть... Если отцы церкви, которые не знали еврейской традиции, но знали хотя бы греческий, то сегодня как бы язык уже чужой. И мы же не можем с тобой, вот мы говорим по-русски, мы не можем легко открыть и прочитать слово полку Игореве. Да что там слово Полку Игореве? Вот недавно с детьми экспериментировали, как они читают рассказ э, стихотворения Пушкина Бразды, пушистые взрывая. Раз они пушистые, значит они зверюшки такие, бразды. Вот. А кибитка это что-то кубическое, что летит и бомбит браздов. Потому что же, ну, взрывая, правильно. Вот. То есть даже текст, который написан 150 лет назад, уже можно читать по-другому. А, и, и это тоже добавляется. Но Павел, о чем говорит Петр? Петр говорит о том, что Павел говорит. Вещи, которые язычникам трудно вместить. И для того, чтобы это вместить, они это там сапогом в себя утрамбовывают, и в результате происходит искажение к собственной погибели. О чем добавляет? Что добавляет там Петр, если вспомнишь, как, впрочем, и все Писания? То есть он говорит, что не только Павелу не понятен, а им все непонятно. То есть, все, что не понимают, то искажают. То есть проблема-то она не в Павле, а в том, что Павел говорит э, удивительные вещи которые трудно вместить. Вот э, так тоже можно это понять. Алекс, э, ты начал э, рассказывать э, истории твоих отношений с Павлом и начал с да, того, вот, что... И начал то, что, что Павел плохо переведен. Он да. плохо переведен на еврей, то он плохо переведен на русский. И э, не только плохо переведен, но и э, получается такое как бы... Павел, он прежде всего изменник. Ну, с тем, что он, как бы вот, как он говорит о народе и так далее, и так далее, и так далее. И э, учит против закона, и э, все такое. И, конечно, это вызывает, вызывает возмущение. Почему вызывает возмущение? Потому что я верил, и верил, что сам Всевышний дал нам закон, что это его воля, и что он не встанет в один прекрасный день и отменит это. Потому что он как-то изменился. И только как бы потом, как бы, я ну, по еврейской своей дотошности э, стал изучать греческий язык и заобщался с людьми, которые как бы были специалистами в Израиле по Павлу и Ишевой Фрон, э, и другие люди, можно сказать, э, по-другому к Павлу подходили. Именно светские, светские ученые в университете и так далее. У нас же в Израиле можно, в общем-то, прийти в университет. Вот тогда был еще живой Давид Флюсер. Это и поныне крупнейший специалист в истории Второго храма. И Давид Флюсер очень много писал про Павла, про Ивана Хрестителя, про Ишуа. Именно со светской точки зрения, как историки, например. Я знаю, когда его спросили, верите ли вы в воскрешение Ишуа, он сказал, это исторический факт. То есть, э, в то же время он пришел, как Машиха, не принимал. И вот он э, как бы объяснял позиции апостола Павла как человека из иудаизма. И мне пришлось э, сделать сильный откат э, к Павлу, то есть я его просто для себя на какое-то время закрыл, то есть, вообще не учил. То есть я попытался, как это сказать, стереть все, забыть все, что я знаю о Павле. И месяц другой, а потом начал читать его сначала уже по-гречески, пытаясь помнить, что это еврейская книга, что это пишет Еврей. И тогда я увидел, что он вполне вписывается в дискурс даже не как маргинал. То есть единственное маргинальное в нем то, что он принимает машеха. А все остальное, что он пишет, это вполне всегда можно найти такое мнение, которого придерживался кто-то, как Павел. То есть Павел вполне в своей школе. И, разумеется, никакого закона он э, никогда не отменял. И ведь э, это великая фраза, что «я готов быть отлучен от Христа ради своего народа». То есть, это жертвенность огромная, и из этого следует, что Павел любил э, Израиль. Он не предлагает такую жертву за Галат, или за Римлян, или за э, филосалоникийцев. То есть, у него есть любовь к Израилю. И вот исходя из всего этого, я стал понимать, в какую полемику Павел влезает именно в еврейскую полемику. Он, он, он ведь жил вообще, не вот, например, Рим, туда ходил, кто попал, проповедовал, что попало. И Павел должен был противодействовать этому или где-то поощать, где-то спорить. И вот я увидел, что Павел, он исключительно внутри еврейский человек. И его вот эта внутриеврейскость и не понято, ведь почему э, пытались. Э, суть была не в том, чтобы оттереть Новый Завет от Ветхого. Хотя, ну, если мы хотим побольше людей привлечь, то проще давать Новый Завет, его меньше изучать и легче. И в IV веке, там и, и, и Василий Великий, и Риполитримский, и Иоанн Зотоуст, у них есть слова против евреев. Что значит против евреев? Против того, чтобы народ ходил к евреям учиться. По мы тоже слышим какие-то рассуждения о вреде мессианского иудаизма, о том, что это законничество, что вот эти евреи, которые Бога распяли, а вы у них учитесь, этот голос, он звучит и сегодня по отношению к нам. И поэтому так вынуждено было трактовать Павла. Потому что на самом деле Писание Павла – это самые ранние памятники фарисейского иудаизма именно фарисейского иудаизма. И в этом контексте они понятны, просты, но признать это, значит направить народ к изучению Талмуда, Мидрашей и других еврейских источников. А тут большая опасность потерять власть, потерять влияние и так далее. Ведь сегодня люди, которые приходят в мессианский иудаизм и, или даже просто интересуются иудаизмом, и слушают проповеди каких-то известных раввинов. там возьмем Ашера Кушнира, Моше Пантилята, Петю Полонского. Вот. Они ведь э, как бы вдруг понимают, что это интереснее, чем у пастора, что это круче, глубже, чем у пастора. А пастор по самому, самому образованию не может с ними конкурировать. Вот человек, который отучился в детских семинарях мне сказал, у него несколько богословских образований христианских, мне сказал, мы никогда не касались еврейских источников. Это беда, уже и учителей-то почти нету. Вот это плод антипавловой деятельности. То есть, это не Павел антииудейский, это христианство антипавлова. Она взяла Павла и применила к нему теорию замещения. Вместо Шауля родился Павел, который понял, что греки лучше, чем евреи, и ушел, можно сказать, к грекам, и вот у него такие два бога, доброе и злое, и, в общем, и все остальное. Это поклеп на Павла, который, к сожалению, стал переводом Павла. Сегодня можно слышать такую точку, что поскольку, скорее всего, изначальные послания, вообще Новый Завет, были написаны не на греческом языке, а на, mm -hmm. скажем, арамейском или иврите, то то, что мы имеем, это не оригинал. Это неправда. Из того, что мы видим э, в Евангелиях, видно так, писал человек, писал эти тексты, человек, который, скорее всего, думал на иврите. Но это не перевод. Любой, именно лингвист, человек, который, знаком с текстом, скажете, что это не перевод. Человек писал на греческом, думал на иврите. Видно, что в этих текстах видно, что сам решил говорит на арамейском языке. По цитатам, даже Псилом цитирует на арамейском, лама шабактани, а не ляма азавтани. На иврите было бы ляма азавтани, но Ишуа цитирует ляма шабактани, то есть на арамейском. Но, и, тем не менее, сами, сами Евангелия все абсолютно Написанный на греческом языке. То, что свидетельствует папии, чем недавно размахивал Финкель. И вот это его Евангелие, оно было на иврите, как и все священные книги. Но я тогда не знал, как подойти к нему. Но я его видел. Пишет Папий Иеропольский. Это, в общем-то, упоминание у папии, что были какие-то логии. Логии это записи без записи изречений. Цитатник. Который был на арамейском или на еврейском, и который каждый переводил кто как может, эти логи не сохранились. Вот, э, логии это что-то похожее на апокриф Евангелия от Фомы, где в основном там только цитаты. Да, вот еще сказал, сказал, сказал. Евангелие от Матфея это совершенно другой текст. И он написан по-гречески. Э, и, и Павел тоже писал по-гречески, потому что э, ну вот как сегодня вот американские евреи, для них иврит это такой академический язык, им проще общаться по-английски, уроки вещивых делаются по-английски. То есть Павел писал на лингва франка того времени, то есть на греческом языке. На английском сегодняшнего ул. времени. На английском сегодняшнего времени, да. И, mm -hmm. и это еще одна трудность, потому что вот незадолго до этого, относительно незадолго, переводились и и как много, как много понятий им пришлось вводить, совершенно новых, которых нету. Сам даже синодальный перевод подарил русскому языку много новых слов. Их приходилось придумывать, ну, потому что не было их в русском языке, не было их в греческом языке. И вот поэтому в этом сложность. Какие-то вещи, вот, например, есть слово «сгула» на иврите, или слово «эдгар», «челлендж» на русский язык они плохо переводимы. То есть приходится объяснять, что такое. Вызов. Да, например. Вызов, да. Вызов, но вызов это тоже не совсем то. Вот. Или, например, слова хесед, милость, и рахамим. И вот ты можешь объяснить тонкости различий между хесед и рахами? Нет. Вот. То есть, и, ну, как вот, например, если бы ты переводил... Наоборот, на иврит, как бы ты обозначил различие между продрогнуть и озябнуть. То есть, то есть, никак, правильно? Ну, то есть, нет у иврита таких инструментов. То есть, пришлось бы придумывать два новых слова или переводить как одно. Вот Библия переводит слово нефиш, нешама и, и там, иногда и слово дух как слово душа. А это разные еврейские слова. И это с одной стороны. С другой стороны, вот это вот знаменитые Агапы и Филио, в разговоре Ишуа и Петра, понятно, что они разговаривали на еврите или на арамейском. И что там, почему Иоанн даёт разные слова, просто как бы для текста, ради текста. Вот. Но и, и то же самое с Павлом. Когда Павел придумал, Какое-то новое слово на греческом языке, чтобы обозначить что-то, что вы врите, само собой, разумеется. А потом, переводя его, придумали перевод греческого слова на русский. Вот и получилось так называемый вот, испорченный телефон, в который дети играли. И это то, в чем я убедился, что Павел вне контекста, вне контекста совсем непонятен. Я хотел бы, чтобы ты, может быть, подытожил наш разговор тем, чтобы кратко высказал свое понимание, почему, в чем причина отторжения Павла сегодня некоторыми. Причина в том, что преподавался ложный Павел. Преподавалось ложное учение, основанное на неправильном понимании Павла. Для того, чтобы разобраться... В правильном, для того чтобы пройти в правильном, нужны усилия, нужно э, много учиться. И проще всего э, Павла оказывается легче, э, легче выбросить, чем исправлять э, это понимание. Но тот, кто полезет и исправит, тот раскроет подлинные глубины именно Евангелия. И как бы кому-то не хотелось, христианство без Павла нет. А мессианское а, движение без Павла? Мессианское движение без Павла тем более нет. Если обратить внимание, да, мы читаем в Евангелиях, апостолы хотели еще три года, и еще три года их учил. Из-за того, что он три года учил, у нас вот наберется, если взять все цитаты Иишуа, все, что он говорит, ну скажем... Минут на 20 чтения максимум, я думаю, а то и меньше. А ведь он начал три года. Более того, апостолы после не цитируют Ишуа почти вообще, то есть за исключением двух маленьких цитат в, в апостольских писаниях, не передается учение Ишуа. И Павел, он именно тот, кто пересказывает учение, кто говорит о том, в чем смысл жертвы, для чего вообще все это затевалось. Как это вписывается в божественный план? Если не читать Павла, то не понять, зачем Ишуа приходил, зачем нужна жертва, как кто-то может умереть за мои грехи и многое да. другое. То есть именно Павел, он тот, кто объясняет, что реально произошло в мире. Вот Что сегодня мешает раввинам принять Ишуа? Они говорят... В мире-то ничего не поменялось. Ну вот было, он умер воскрес, ну воскрес, не воскрес, мы не знаем, хорошо, это же ортодокса говорят, что поменялось. И вот Павел, он тот, кто отвечает на вопросы, что поменялось. А без Павла получается, что можно фантазировать, что, что хочу. И это проблема. Есть басня из Опа, знаменитая про лесу и виноград, когда леса пролезла в виноградник, не смогла достать виноград и сказала, он зелен, зеленый. Непонятные какие-то вещи. Здесь, как бы люди, которые не смогли понять, не смогли вместить, и еще и переполнились обиды на церковь и на ее учение, приплюсовали Павла к этому и решили, что виноград зеленый. А он спелый, вкусный, и его на всех хватит. Спасибо большое, Алекс. Я, Лука, оставляю это послание тем, кто следует за Господом нашим Иисусом Христом. Вокруг нас сгущается тьма. Знаю, что вас преследуют, а вера ваша проверяется на прочность. Знаю, что вы в поисках пути. Но я приехал в Рим, чтобы найти Павла и записать его историю. Возродить надежду и осветить тьму вокруг вас, чтобы напомнить всем нам, как Бог изменил человека полного ненависти с тем, чтобы он изменил историю всего мира. Лука, грежу ли я? Нет, я здесь. Рим утопает в крови наших братьев и сестер. Нет. Вот что происходит, когда веришь Богу. Люди в отчаянии, мы их единственная надежда. Я не могу вернуть им веру, но ты можешь возродить ее. Ты рискуешь поставить меня превыше Христа. Когда услышал твою проповедь в Трааде, я увидел Христа в тебе. Столько мужчин, женщин, детей, которые никогда не увидят тебя. Поэтому нужно записать все твои деяния. Что ты знаешь об этих христианах? Но вот послание меня тревожит. Мы заберем их с собой. Вы думаете, мы замышляем побег? Еще одно слово и отправишься к своему богу. Лука! И я собираю людей, чтобы пойти освободить их. Ради чего, Кассий? Ради справедливости. Они хотят отомстить. Нельзя. Почему нет? Любовь — наше спасение.